Я к тебе приеду в Сочи la -la -la, la -la -la. Ты мне будешь очень рада Ты моя олимпиада la -la -la, la -la -la. Дождь меня здесь провожает Солнышко меня встречает la -la -la, la -la -la. Как же все же это мило Мы умеем жить красиво Это ж надо так случиться, чтобы мне да и влюбиться. Чтобы я вот так вот сразу трогнул и поддался с глазу. Днем и ночью или дома, а тебе скучаю снова. Мне к тебе бы прикоснуться и от счастья не свекнуться. Без тебя не целой ночи, я к тебе приеду в Сочи. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Ты мне будешь очень рада, ты моя Олимпиада. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Дождь меня здесь провожает, солнышко меня встречает. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Как же все же это мило, мы умеем жить красиво. Больше не пойдет. Вот билет на самолет, чемодан, костюмчик с кейсом. Вылетаю первым рейсом. Бизнес может подождать, а любовь не может ждать. Вот она пришла, и что же, свадьбу нам играть похоже? С тебя нет сил и мочи, я уже приехал в Сочи. La -la -la, la -la -la. Вижу, ты мне очень рада, ты моя олимпиада. La -la -la, la -la -la. Солнышко меня встречает, светом и теплом ласкает. La -la -la, la -la -la. Как же это все же мило, мы умеем жить красиво. Это да все же мило, мы умеем жить красиво. Вижу, ты мне очень рада, ты моя Олимпиада.